работайте вместо меня так называется этот ролик потому что я вам буду предлагать в нем свою прошлую высокооплачиваемую работу сварщиком здравствуйте дорогие друзья с вами антон белюк и канал work and life все кто заинтересован во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобнее И я начинаю поехали да, этот ролик называется именно «Работайте вместо меня», потому что я уже не работаю э, на той работе, на которую буду предлагать устроиться вам. Поменял я работу не из-за того, что она меня чем-то не устраивала, ну а просто по своим личным причинам, потому что на этой работе, на которой работаю сейчас, мне легче э, решать свои вопросы личные, скажем так. Но для тех, кто все-таки смотрит меня впервые, хочу сказать, что я в своем видеоблоге показываю и рассказываю вам об условиях труда и проживания в Польше. Также периодически предлагаю вам актуальные вакансии в Польше. Вот сейчас данная работа с фальщиком, на которой я еще не так давно работал, на мой взгляд весьма достойная работа. Вот сейчас на ваших экранах сам рабочий процесс. Я считаю эту работу достойной, потому что можно зарабатывать там 20 злотых в час, в принципе, без особых проблем. Ну, а для Польши это, в принципе, весьма неплохие деньги. Работают там по 8 часов смена, в 2 смены. То есть, ну, не нужно проводить полжизни на работе, это еще один большой плюс. но ну, аварят конструкции, из которых в будущем будут собираться контейнеры для автомобильных запчастей на завод Volkswagen. Вот сейчас, как я уже сказал, на ваших экранах сам рабочий процесс. Сейчас вы увидите сами сварные соединения. Еще большой плюс этой работы заключается в том, что сюда не нужно сдавать никакого теста, то есть если имеете понятие сварки, умеете варить, варили полуавтоматом, то 100% вас возьмут, в отличие от большинства других предприятий Польши. Вот сейчас, например, на ваших экранах работа, на которую я не, стал, не сдал тест. Это, эти видео я записал еще, когда только приехал в Польшу. Первая моя работа, вернее... Первая попытка трудоустройства в Польше, которая оказалась неудачной. На той работе нужно варить особо ответственные конструкции. Конструкции, которые ну, в тот момент варили конструкции, был заказ, которые шли куда-то в шахты. На Урал, на Сибирь. Все швы проверяются под ультразвук вот и такие требования что приходишь и нужно все заварить с первого раза идеально то есть не дают ни попробовать ни настроиться одна попытка если сдал то сдал если нет то до свидания ну тяжело тяжело там сдать тест на мой взгляд реально там пройти тест только если работал на похожей работе и сразу пришел туда по-другому очень тяжело будет, ну и зарплата там еще меньше, чем на этой работе, на которую я вам сейчас предлагаю устроиться 18 злотых в час обещают на той работе, где нужно сдавать тест а здесь без теста можно вынимать двадцатку поэтому не спите, расшевеливайтесь сейчас нужны 4 человека после нового года шеф сказал, возьмет хоть 10 человек у меня уже на канале есть видео об условиях проживания в которых вы будете жить, когда устроитесь на эту работу, жилье платное 350 э, злотых зимой будете платить в месяц и, а так в остальное время года 300 злотых в месяц за проживание видео об условиях проживания вы увидите на своих экранах в конце этого ролика ссылку на это видео обязательно тоже посмотрите его ну и мои контакты вы сможете найти в моих группах вконтакте и в фейсбуке Ссылочки на них вы, в свою очередь, увидите в описании к этому видео. Там будут в моих группах мой, э, номер моего мобильного телефона, будет Viber. Viber у меня далеко не всегда включен. Но вы мне чуть -чуть просто пишите сообщение, я вам в Viber обязательно отвечу. Также пишите в группах ВКонтакте и в Фейсбуке. Ну или звоните мне прямо на польский номер и мы с вами договоримся о приезде, я вам дам информацию по приезду. И еще один такой важный момент, что шеф ищет туда людей, на эту работу сварщиком, людей с уже готовыми документами, то есть с готовым приглашением на работу. Вот. Ну, он как бы может делать приглашение, но сейчас он этим не занимается, потому что очень долгое времени это занимает, а нужны люди срочно. Поэтому учтите, что если у вас готовые документы, приглашение на работу, там или воевузкое запрошение, все такое, то виза открыта соответственно. Едете, устраивайтесь и работаете. Поэтому попрошу беспокоить людей соответственно только с документами ну, чтобы ни мое ни ваше время не выходило зря ну вот собственно и все дорогие друзья такой был выпуск вы видели выпуск был своеобразного сравнения двух работ сварщиком работы на которую тяжело очень устроиться тяжело сдать тест и работы на которую берут без всякого теста и заработать здесь можно еще больше, чем на той работе, на которую тест сдавать нужно. Поэтому выводы делать только вам. Не забывайте подписываться на мой канал, делитесь ссылками на мой канал с друзьями, ставьте лайки, либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли оно вам. С вами был Антон Белюк, канал Work and Life, Юго-Западная Польша. Всем добра, с наступающим вас Новым Годом, с Рождеством. Пока.